Здравствуйте друзья, на днях я купил этот планшет чтобы показать все мои песни. Эта песня The Rose лети и березки Мишка белый, мерзлый клей горхи лес, задумка девти смелой не сбылась, да не сошлась граница, с сперм снегом развелась, с новым повторится. Север карты грести. Пынка знает дело мерзлый клей тавез, Ты знаешь, так заело не сбылась. Да не сошлась граница, с первым снегом развелась. С новым повторился И снова север, северные рощи весная фея, сырость берегов А на Камчатке так и плавают лососи Морские котики чихают, будь здоров Север, карлики, березки Умка, Мишка белый, да мышку всюду блестки, Шит рукой умелой Не пришлась, да не пришлось гордиться, с первым снегом развелась с новым.